Всем привет, друзья! Вы на канале Дядя Ваня Лив. Это игровой канал, и здесь можно обозревать различные игры. Для меня эта игра, конечно же, не новая, я о ней уже давно наслышан. Многие мне ребята говорят, Ванючек, почему не играешь в Fortnite, почему не играешь в эту замечательную игру? Но я отвечал всем один и тот же ответ. Я играю в пак. Но интерес все-таки меня... Поработил и сейчас мы с вами, ребятки, наблюдаем тот же самый Fortnite. Я его установил на компьютер чисто для того, чтобы понять, понравится мне эта игра или нет. И чтобы понять, хотите ли вы увидеть стрим по этой игре в дальнейшем. Значит, игра, по всей видимости, для меня будет очень сложной, но сейчас мы с вами это и узнаем. Нажимаем играть. Кстати, как выбирать персонажа, обязательно напишите, ребятки, в комментариях как здесь менять персонажа, потому что я хрен его знает. А вот. Буду признателен тебе за поддержку. Также пиши в комментариях, хочешь ли ты увидеть стрим по данной игре. Хотелось бы тебе провести время со мной совместно в этой вот мать его игре. Мы сейчас с тобой на острове возрождение каком-то. Здесь можно долбить, все ломать, все прям вообще разламывать. И я так понял, что с этого поломанного... Выпадает всякая херня Звездец, он у меня украл только что, сука Украл у меня оружие, а ну отдай сюда Отдай, сука. Мое все родное Есть пролаги со звуком, кстати Скажу честно, я заметил Пролаг со звуком А, вот Но надеюсь, его Дальше не будет А значит, мы с тобой Можем смотреть на карту Блин, звуки какие громкие а летим мы с тобой на вот таком вот автобусе, значит, новогоднем, красиво украшенном, все по красоте, по графоте. Так, а мы куда-то уже выпрыгнули, да? Ну, погнали к ним, что ли? Вроде летит мой персонаж, да? Вроде бы летит. Летим к своим пацанам. А значит. Что могу сказать? По графике мультипликационно, прикольненько. Ярко все. Вот такая вот штука у нас, нифига себе. Это тебе не парашют. И здесь у нас физика падения таковая. Вот. Ты просто падаешь, а куда тебе надо, немножко смещаешься. Лево, право. Вот, и он у тебя просто двигается. Все просто. Все очень изи просто. Так, что это у нас тут? Оп, оп, оп, оп, оп, нифига себе! Куда мы с тобой приземлились? Открыли район, столбай. Ляу-чело-транспорт так. Дави того, чело давай. Фигайся тут плай. Короче, братан. Я что-то с тобой боюсь С тобой страшно Пойду его убью нафиг просто Нафиг скидок Потянует Так все мое родное Все мое родное так, размотали мы, значит, с тобой Какого-то бота Не знаю Вот этот вот КАМАЗ мне вообще не нравится Звездец Опасный чел, короче, за рулем был у меня а, По графике, скажем Давайте подчеркнем сразу графику Графулище, конечно, но звездец Графа Звезда просто Можно ломать здесь все, что хочешь Раздалбывать, ломать, нагибать разхерачивать вот это все дело И получать свои, значит, материалы мы сейчас с тобой, получается, забываем железо. Думаю, ну его нахрен. Дальше колотить. Если бьешь по железу, значит, получаешь железо. Рыбки плавают там. Опа, сундучок. Значит, рыбки плавают. Все дела. Если бьешь по железу, получаешь, значит, железо. А ну, сейчас по пластмассе не херанем с тобой. По пластмассе не на нахер. Кирпичи получаем. А ну, пошел в жопу. все мое. Пошел ты, сука, нахер, блядь. Пошел в жопу, сука, все мое нахер здесь! Пришел тут, сука. Бегает со мной. Все, мах... все мать его, мое. Иди нахрен отсюда. Пока тебя не чипер... Не чипертанул-то чиперт... нахер. Так, выпейте малое защитное зелье, чтобы восстановить. Сейчас восстановим. Так, кирпича, нахерачим с тобой. Кирпича-то, нахерачим. А вот. Нам нужны материалы для того, чтобы делать постройки. А вот. Здесь строить нам с тобой придется очень, мать его, много Это первая катка в моей жизни, поэтому, ребята, не обессудьте Если ты знаток данной игры, буду признателен тебе за поддержку Если ты потом придешь и скажешь Ванчо Давай, стримчанский, мать его, по этой игре Давай с тобой вместе будем наваливать здесь кого-то, расчекрыживать Разваливать хлебальнички Не, братан, езжай на... Ух ты, ёпа! Что это было, нафиг? Как убрать эту жопу отсюда? Бля, тут можно. Можно все шопу. Да иди ты нахер, Вась! Так, ну я знаю точно нам надо наваливать здесь все подряд. Так, здесь даже можно рыбу ловить, слышишь? Василь, иди нахер, пока тебя не взорвал. Значит, а мы с тобой сейчас будем рыбу ловить. Пигас! Тут даже рыбу можно ловить, ты понимаешь? Рыбу, мать его! Я того рот поласкала! Давай, клюй! Опа! Они террасили! Улов какой-то. Сейчас мы с тобой поймаем здесь ребешечку-то. Опа! Что ни мы Ничего не поймали. Ну что-то поймать-то мы должны. Давай, клюй нафиг. Три. Два. Давай, клюй. Ух ты, нихера себе! Банку какую-то подловили. Никто нас тут не шпильнет сейчас-то, нахер. Давай, клюй. А рыба-то будет. Опа, нихера себе! Шо, поймали мы рыбешечки Поймали-то, родную. Сюда нафиг. Сюда на базу, все мою. Ты что эта рыба делает? А ну, лови! Ух ты, нихера! Ты что это был? Мать его, нахер! А раньше не могли сказать, что я полечу сейчас, нахер, куда-то. Ну, того рот, я полоскал. Ладно, нам один хрен хрену тот пацан мне не нравился, какой-то со мной играет какой-то хер моржовый. А мы полетим с тобой сюда, вот, значит, к моим соседям. На новоселе их, значит, позовем, отпразднуем с ними здесь. Короче, кто с какой целью в эту игру играет, ребятки Я лично здесь сейчас Эпический кайф ощущаю, понимаешь Эпический, охренеть Какой кайф ощущаю, тут кто-то домов понастроил, А мы их с тобой сейчас расхерачим, значит Здесь можно ломать Все прям, вплоть до Сука, санной лестнички, понимаешь Можно все раскирать, весь дом сука, Разломать тут можно Разломать вот эту локку можно разломать вот эту стенку Хочешь, все ломать. Получай себе Офигезное Материалы строить этих материалов Потом еще что-то да... Ох ты хорь. Сука где мои люди они need the help Блин я не знал что я здесь Сгорю сейчас нахрен Я не думал что он так больно бьет Сейчас зона пошла Родной ты мне нравился Поверь я всегда знал что у меня У меня лучший тиммейт Мадлули Please! I need your help, bro! Oh my god! Oh my god! What the hell is that? Тьма, тьмущая-то. Поглощать меня, родной, иди сюда-то. Ну ты, говнюк, сука! Говнюк, ты вонючий! Обида-то какая! Эх! Опа-на, нихера себе! А где ты мы с тобой? Что это было карта возвращения где мы с тобой для мы с тобой только что да, да пошли все в жопу твой. пошли все в жопу как это покинуть матч на жопочники вонючие даже не поддержал никто эх ладно топ-1 мы с тобой не взяли конечно же но в общем то да чё персонаж поменялся только что дев... мужик-то был Короче, друг мой, если ты шаришь в этой игре, тебе нравится. Fortnite, да? Обязательно расскажи мне. Хотел ли бы ты увидеть стрим по этой игре? Хотел ли бы ты научить меня играть в эту игру? Потому что я в ней вообще нуб-нуб. Ни хрена не шарю, вот честно. Я ничего не понял, как я, сука, так-то мог-то сдохнуть-то от канистрочки. По канистрике шлепнула, сука, меня. иди сюда, на родной. А, тиммейт меня подвел кто еще говнюк оказался, блин. Я от него специально улетел, думал, пойду проверю, что там на местностях-то поближе. Сука, он там рыбу ловит, понимаешь? И мы с тобой сдохли от зоны, получается. Так ты ничего и не увидел эпического. Но суть этого ролика совсем в другом, друг мой. Суть этого ролика не взять какой-то топ-1. Не показать, какой я охеренно играющий человек в эту игру. А суть этого ролика донести до тебя. Один, мать его. Вопрос. Fortnite. Я ты, нравится ли тебе эта игра? В общем, хотел ли бы ты эту игру увидеть еще на канале? Не в видеоролике, как это сейчас, а в стриме. Где мы с тобой вместе сможем пообщаться, поиграть, значит и получить бурюм этих эмоций. Кого-то может быть нагнуть, может быть, кто-то нас с тобой нагнет, но это будет новый путь нашей с тобой жизни, обязательно подписывайся на канал, прожимай свой лайк, пиши комментарии обязательно, пиши комментарии, не забывай об этом, потому что я с тобой-то говорю здесь, понимаешь, я сижу здесь, значит, в этой комнате вот тут, вокруг меня тут до хрена всего, значит, чай стоит холодный уже, потому что я его хотел попить, но не попил, а сзади хромакей этот вонючий, знаешь, а там за стеной-то, за, за хромакеем-то, всякого хлама-то полным-полно, но я сижу здесь, общались как дурак, значит, с монитором, знаешь, я в монитор смотрю, а там представляю, что это ты, понимаешь? Думаю, там человек передо мной, я с ним говорю так-то, говорю, говорю, говорю, говорю, говорю, а получается, когда видео закидываю, сука, нет ответа, не привета вообще, понимаешь? Поэтому, хотя бы, напиши какой-нибудь вонючий свой комментарий, просто скажи, красавчик, вот это, сука, мать его, игра, вот это, ну его нахрен вообще, помба. Давай, жду, давай, нового еще видеоролика, все, ты красавчик, молодец, муа, пексик, пока.